Хей, hey, йоу, дорогие друзья, с вами я, Вули, и сегодня у меня новый способ для вас, как пополнить баланс в Steam. Ведь с прошлого ролика много чего поменялось, именно после моего прошлого видеоролика, и хоть мы 500 просмотров, но КС, ну типа КСГОТМ, закрыла способ пополнения мобильными платежами, и... Но я так, через мобильные платежи, мне стало как-то неудобно Я начал лазить по всем сайтам, но нигде ничего годного не нашел Кроме одного сайта Это кс И реально, реально это годный сайт Там работает мобильные платежи, но замечу, что только билайн, к сожалению Но, типа, для пользователей билайна просто жестко Вот реально тупо, кайф, но вы заходите на сайт, пополните через Билайн, выводите на свой Steam аккаунт и все. Также на этом сайте выдают часто промокоды. Единственный минус в данном способе это то, что получается при пополнении мы пополняем через фри-кассу, а там комиссия бывает большая, там типа 50 рублей, может 60, но типа этой мелочи, все равно сможете пополнить свой как бы счет с помощью мобильного телефона. Это круто. Вот, реально. На самом деле, это очень круто. А, также вы можете проэпить Они там очень не зяпаются. И, в принципе, все круто. Ссылка на сайт будет в описании. Ну, всем удачи. Всем пока.